Так, ладно, пойду. Господи, как мне это сейчас оставало. Так, пока день, можно еще куда-нибудь, может, сходить, пошастать, посмотреть. Так, спустимся вон тем способом, не хочу. Вот так что вот. Что и... О, здравствуйте, Наталья. Привет. Привет. Можешь проходить, расскажу вас. А -а -а -а. Ты тоже? Меня зовут Адриан. Давай познакомимся тут. Вот меня Адриан. Надо всем написать. На, вот тебе яблочный пирог. Покушай им. Об... Наталья отправила сообщение. Начинается вечеринка у особняки Габрилия Греста. Тебе тоже пришло? Ага. -а -а. Наверное, в своему городу. городе. Написано, что Наталья устраивает вечеринку. В особняке Агресс это да, Подожди в особняке М -м -м -м -м -м. А Габриэль не будет против. Он обычно всегда против вечеринок, а тут бах. Она а вечеринку она пойдем сходим. Надеюсь, мы будем первые. Да. А это моя комната. Иди в Здесь да, мы будем мать. первые. Он, а нет, то нет, она созвала весь город, сейчас там такая толпа будет. Да, а да, мы наряжаться да. не будем, мы и так красивы. тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук мальчик? Я тук тук тук тук тук тук тук тук Адриан, я поняла. Да, будем знакомиться. Проходите в комнату Маринет. А, да. Ну, мы пока тут осмотрим дом. Да, осматривайте. Тут вообще такой большой громадный. Наталья, как ты смеешь устроить вечеринки? Что? Что происходит? Освобождайся. Наталья, беги! Стой, ты куда? Обойдешься. Почему, когда он попадает, она не может двигаться? Попала. 4, 5, Ля -ля. Садись 6, на клеточку. 7, 8, Садись, говорю на клетку. Десять секунд. Угу. Натали, беги! Куда-нибудь. Попалась. Натали, беги, я тебя защищу. Значит, ты не попадёшь. Нет, ты лучше не... беги. Тут <связь> э, тебе опасно. А? Ты пчела. пчела посчитай, конечно. Натали, <связывающие> Натали. <Ты> тоже <связывающие> такие бесполезные герои. Да, уже даже мистер Бат может идти. <связывающие> нет, нет. Ой. Ну И ладно, это, будет конечно, будет. не пчела. Бегите, Натали, боже. Пойдемте его с Там будет получше. Там хотя бы типа. Новогодний кролик тебе. Давайте в особняке потом. Спасибо. О, Ой. А, ты мне не нужен. Мне нужно нахрен. Да, Кстати, а Герои. ты знал, что у меня есть лук, с которого я могу твои стрелы отражать? Или что это? Лук? Считай по 10 секунд. Посчитай. Тики. Да, Давай. Думаешь, читать... Где же ваш мистер Бак? Увидимся не через... знаю. Не Знать не хочу. Наверняка, я опять... Мне uh, на а... а... И... а прохлаждается он. Ввали... Отражение. Я Отражение. Я думаю, внутрь пойду, Не да? дайте, чтобы он у вас попал. Я думаю, внутрь пойду, хорошо? Под вами... я я он, он может, я когда забыл. вы будете я стоять, под вами подставить ловушку. Мистер Бак, я думаю, внутрь пойду, хорошо? Я буду знать. Спасибо. Мистер Бак. Аброшь Борю? Это куда? Дайте мне подобрать стрелы. Стрелы очень интересные. неприятнейшим эффектом. Иди-ка сюда. Тихо, он загоняет нас в ловушку. Он находится здесь, но не даст нам. Там опасно. Так, на входе ловушек Нет, он стал невидимым. Где он? Он стал невидимым, нам будет трудно его заметить дней но у него есть лук в Да, вон он. он. А ну убежала? не бежала. бежала. Где-то где прячется. он чуть меня не попал. Я видела лук. Вот он только ужигает. Вот Как он, он такой не стал? Вот его, он по кругу ходит. Вот я, я он не вижу, я мне надо вот собрать его Воу, Он, он, он, он, он. он, он вот где-то здесь был. Подождите, Замрите вот все. Ой. Неприятнейший эффект. Он там. Он здесь был. Он здесь он там, не надо был. Мне? Можете он... найти. Он тут. Он. Где? А, где-то. Где? Где? Где по... а, вот он. Иди сюда. Не, не при... А... Он тут где-то. Нет, <с bounce> он пытается меня. Я дошел. Его надо вывести на улицу, нам там будет легче. Я его попаду по нему с его а же стрелой. А? Не получилось. Тупища. Но мне моя стрела не. Если у тебя есть сейчас, если у тебя есть сейчас еще то используй. Ладно. Хорошо. Мистер Замок, откуда? Новая каретка. Я видел, я ее видел. Он внизу. Пойдите его. На. Нужно чтобы ну, пойти. Тут пойдите он на шаги. Шаги вот где-то. Нашел нет. одну стрелу. Вот не Опа. О. -то. Ты. Теперь то будет ядом по тебе. Ну, а Эт... ты сначала меня. Пойди. О. Опа. что у нас видимым сам... стал? Яд. Он под ядом. Такой... Да. Еще много стрел. Вот много. теперь виден. Где он? Мистер Бак. Безумный он он стрелы, парализован. Не вот он. Он не парализован и не видим. Стрелы из него торчат. Вот он. Да, но он повершен, сукажи. Так, uh -huh. а что нам делать? Он не видим. Мы не знаем. Где, uh где, uh uh где well, его кума? Я действую в вечность, потому что, ну, но... если даже сейчас. Yes. Я пока не распланируюсь. Я... Нет, я, с... я спать а, от тысячи человек. А, да, он, пока, пока я не снимаю. Значит, нам надо узнать, где Что? у него до того Пока как человек стоит. У меня две минуты. Может в луке? Давайте быстрее, у меня Может быть, но этот лук еще среди него найти. Вот бы сделать его видимым. Может вот этот предмет? Он, а, по... он появился знаешь, сверху. Значит отсюда. можем хотя бы сверху. увидеть силуэт. У меня одна минута, люди. Ну или стрелу. Я ничего не вижу. Ребят, я не знаю, где он появился. На меня минута. О, я сутки? тоже. Держи. Несется минута. меня минута и 10 секунд. Смотрите, выпала лопата. Он появился. Он откуда-то прыгнул и сразу зашел в дверь. Он был на крыше. Я отмудил, Значит... он где-то здесь появился. Аккумуля да. на крыше? Может быть, аккуматизированный предмет находится где-нибудь на крыше. Либо в каких-то тайниках. Др... Я одно дракон... место проверил. Дракон, держи его пока нет, что тут. Нет. Нет. Нет. нет. О, вс. Давай залезь. Здесь залезь. я не вижу. Я не вижу ни, да. ни, ни одного предмета. Может, он у него с собой? Может, здесь. Может, Может на крыше? Здесь нет. Может, в луке? Где а это что? Вверх. Это. это. Но... Она пропала. Она пропала. Ну, иду Он когда ты трансформировался. не мог. чтобы... Мне пришлось Он убежал туда, в ту сторону. Как Я упал, когда ты де трансформировался. А Он там. убежал, когда пчела де трансформировалась. Я не знаю, как его найти. Топор, может быть, что-то надо. Еще уничтожить. Сундук. А это что за сундук здесь? Не оставляйте Где? дракона одного. Ну Возле края дома, с левой части. Вот хм. сундук. Ну когда я сломаю его? Попали в Нет. Нет может он не некая есть. Ролик, он Мне вот... кажется, акума находится не в одном предмете. Ну как это? Стрела он готовился к ролику. Давай. Как ты двигаешься 10... здесь? В нем три акумы. Если разбить один единый предмет, пришел. то выпадет сразу. Эффект 3. не мог пропасть. Чуть... Че Вы видели снова дракона? Лопата? А лопата выпала мне. Опять, Ой, опять Это значит, третий стрелан. предмет я находится в лопате. <связь> Ой. Да. Ой, в лопате, боже, в каком-то Обыщем весь дом. <связь> да. Не да просто ломать. Ломать. весь дом в покругу. А ну не смей. Провалился. Я в кабину сюда лезу. кругу, деле. в доме, не в доме. Он пахнет. зашел в дом. А... А... Как а сейчас попадела. По мне не попал. Мне Здесь ничего. А такого. ты до... попробуй попади и догони. Я Опа. Пока ничего такого. Я нахожусь Опа. на крыше. Опа. Бежал с ним король. Твои дра... друзьяшки застегивают молнии. То это вот помогают. это за столбами меня они накаляют. Мои друзьяшки. Так, я... не Теперь никто не может. Пчела, да. я его тащу это к тебе. А были ли это? Я нашёл он... этот предмет. Где? Три акумы вылетела. Как я буду не Как в нем оказалось три акумы? Детра... пора изгнать демона. Где-то еще акумы. Акума а если летит, они снова вселятся? Нашли одну акуму. Тихо. Я ее вижу. Пора изгнать. Ну, какая Что нее за Изгнание демона. Да где она? Вообще? Она там. Она там. Вот ту туда вот она прилетела. Вот она. Пора. Должен уметь изгонять демона. Изгнать демона. Где третья? Ты их создаешь. Третья, по-моему, уже вс. Мы не телепаты, так что не знаем, где третья. Если мы найдем третью то у него а останется может... какая-то часть сил. Он все равно сможет... будет злой. Акумус сможет размножиться, тогда просто... И тогда уже... Он снова стоит. Ой-ой-ой-ой-ой, как... Видеть, где... Смотрите, из зонг может делать. Да, вот он... Мой зонг может создавать щит. Пора изгнать демона. Отлично. Чудесный... Ну, все, пока. Красный... Мистер Баг. Мистер... Мы справились. Все, да. мне пора. Пока-пока. Так пусть вот здесь валяется Надо вертаться опять в особняк. Так, я никуда уже ни на какую вечеринку не пойду, потому что я что-то подумал, не пойду. Детрансформация. Я не пойду ни на какую вечеринку. Ну, нафиг лучше ну, дома